Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости». Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Твери половина водителей скорой помощи обещают уволиться, если им не поднимут оплату труда. Свое недовольство зарплаты – 18 тысяч рублей – сотрудники транспортного цеха, важнейшей городской службы, в резкой форме высказали на встрече с руководством медучреждения – вы говорите нам, что мы члены бригады скорой помощи и несем за пациента такую же ответственность, как и медики. Тогда почему их труд стимулируется, а наш нет? Для вас мы просто часть автомобиля, выкрикнул кто-то из середины зала. Товарищи, в реалиях капиталистического общества труд любого наемного работника будет только обесцениваться. Исправить это можно только при социализме. Данные численности населения в Тульском регионе, а также числа городских и сельских жителей опубликовал Тулостат. В 2018 году регион приблизился к демографическому антирекорду. В области проживают 1 миллион 491 тысячи человек. При этом еще в прошлом году жителей было на 8 тысяч больше, в 2010 году на 73 тысячи, а в 2000 на 252 по данным тула -стата, в прошлом году родилось 13,4 тысяч человек, а умерло почти вдвое больше – 24,7 тысяч. Народ натурально вымирает, а причина этому – буржуазный режим, которому при нашей сырьевой экономике на большую часть населения просто наплевать. Против пожарного из Кемерово Сергея Генина, который был командиром звена Газо-дымозащитной службы при тушении огня в Зимней Вишне, не только возбудили уголовное дело, но и взяли под стражу. Сергей Генин 22 года работает в пожарно-спасательной части номер 2 в заводском районе Кемерово. Он служит начальником караула в звании старшего лейтенанта. 11 апреля на сайте Следственного комитета России появилось сообщение о том, что против Генина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ «Халатность». Произошла трагедия, погибли люди, а капиталисты активно ищет стрелочника. Ни для кого не секрет, что крайне назначат простого исполнителя, в то время как главные виновники, сидящие на высоких постах, уйдут безнаказанными. Так будет, пока власть в руках у буржуазии. Новый глава Минприроды, бывший губернатор Ямало-Ненинского автономного округа Дмитрий Кобылкин предложил финансировать решение экологических проблем в стране за счет сборов с граждан, а не с помощью нефтяных выступлений. Чиновник добавил, что мир стал непредсказуемым, а цены на нефть от нас не зависят и в любой момент могут пойти обратно. В результате запланированные мероприятия могут остаться нереализованы. А вот если ориентироваться на ресурсы внутри страны, таких проблем не будет. И снова нам предлагают оплатить все самим. Капиталисты будут получать вагоны денег на продажах нефти как на экспорт, так и собственным гражданам. Но на то, чтобы убрать за собой, у них денег нет. Да и зачем? Никто из них не собирается жить в этой стране дольше необходимого. Им всегда хватит денег на безбедную жизнь в Европе или США. Новое правительство готово вернуться к обсуждению реформаторской концепции индивидуального пенсионного капитала. Суть ее в том, чтобы работающие граждане сами откладывали себе средства на старость. Выступая на Петербургском экономическом форуме, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что возврата в России к обязательной накопительной пенсионной системе не будет. Нужно развивать добровольную. Планировалось, что эта система вступит в силу уже с 1 января 2019 года, но власти притормозили работу над документом в период предвыборной президентской кампании, Теперь к идее готово вернуться уже новое правительство. Должно ли государство заботиться о своих гражданах? Для капиталистов это вопрос риторический. Платные и образования на фоне снижения уровня реальных доходов были только началом. Теперь капиталисты, оботрав человека как липку, просто выкинут его на произвол судьбы. Товарищ, разве такой стабильности ты хотел? Если нет, то вступай в борьбу за настоящее светлое будущее. Пиши на почту в описании.